приветствую всех любителей видеоигр естественно будем продолжать с вами год увар War. ну куда же без этого да как бы и самое главное что таймер теперь продлевается до 50 минут во первых я сам не успеваю все прекрасно насладиться игрой потому что захожу достаточно редко сюда но еще я не успел полетела не успеваю запомнить все это в общем прошлый раз мы успели помочь по заданию, просьба, просьба нашего друга была. Нам нужно больше информации, по-моему, чтобы он прочесть, смог это прочесть. Могу. Да, поэтому мы сразу идем дальше по сюжету. О, блядь, что О, у, у. Что это? Так, я уже вспомнил, как летать топоры, поэтому хорошо. Так, ну-ка. Они еще взрываются нахуй! Это я вот так вот Все <Слышко> ну, хорошо. Но здесь уже лучше отлетать, да? Хорошо. мне Да, да, конечно, мы, блядь, справились. <Слышко> конечно О, не сразу сюда. Хорошо. Так, сын. Сын, здесь еще один. Так, что расскажешь? Смотри, мировой змей. Он куда больше, чем я думал. О, смотри! Он укусил Тора. Или укусит его, наверное. Так, больше, чем миф. Удерживайте, чтобы открыть журнал. А -а -а, уходит великана, остались утилища, которые, понятно. А, -а, -а, -а. а прочитать-то можно? Пробуждение, бла, бла. Да, Стоп! Ну, ведь оно. Ладно, ладно, пофиг. Главное, он и так, в принципе, рассказал много. Вот, легенда, вот, легенда, вот. А, мировой змей протянулся по всем водам Мидгарда. Достаточно ли он велик, чтобы сравниться с Тором? До сих пор не могу поверить, что мы с ним встречались. Вот. Я же говорил, нам нужен ключ. Так, хорошо. Да? А здесь что? Я же говорил, нам Понятно. нужен ключ. Хм, окей. Так. Что это такое? Я ну, думаю... Это яд. Угу. То есть пока мы тут ходим, я не могу использовать топор Хорошо. Надо запомнить. То есть если я его сейчас заберу, то все. Мало, это пока не иди никуда, ты не спеши. Так, это игрушки. А, блядь, рубленное серебро. Так, главное чуть больше внимательности. Так, а вы можете... О, далеко углерод распространяется. яд-то. Так, хорошо. Вниз я могу падать, но не очень пока горю желанием. Помните, да, птичек высматривает там все такое. Ага, хорошо. Что-то уронил уже. Уже хорошо. Так, что у нас тут? Так, окей. Падаем. Так. Крысы разбежались. О, а это я куда пошел-то? Не понял. Так, подожди. А, хорошо. Куда-то обратно, что ли? Или... Стой, подожди. А если я хочу... Подожди. Если, А, только если обратно, да, я так могу вернуться, судя по всему? Так. Да, это путь обратно. Ну, блядь, хорошо. Тихо-тихо-тихо, только не вет, только не вет. Вот путь обратно. Хорошо. Так, что это? Походу какой-то ключ. Ну, конечно. Вот да, да. та, ну, там можешь? и умирать блядь. Отец, что? Что это было? Ты меня напугать хотел? Стреляй, стреляй, малыш. <свист> новый бесполезный монстр. Ну так, чуть-чуть страху навел. Кто совсем знает, леганца прям. Так. А, могу открыть? Ух ты, смотрите, какая маска. Ножом! Он помог ему на этот раз. Помог открыть. Красавка. Эй, это фрагмент из Нужно найти еще мир, мис Пульхейма. Фрагмент какой-то там записи. Бла-бла-бла. Так. Одна из четырех надписи. Хорошо, а это что? Сын. Прочти. Так, подождите-ка. Иди сюда. Не хочу тебя отправить. Ага. Так. Не работает. Вот это. Вот, это. вот это. Нет, здесь что-то не так. Отвечаю. Ну это же штука зачем-то здесь должна иметь. Так, подождите, а если я заберу за, ага, а то я тоже здесь не так распространяется. А надпись, а надпись не видно. Блять, что-то здесь не просто. Так, а, это я разорвать не могу. Ладно, пойдем наверх. Сука, пока не пока мой мозг что не допирает. Твоя мать называла такой нет Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. Как мило. Опа. Похоже, не работает. Блять, ну-ка, посильнее, Теперь я хочу спуститься к этой хуйне. Что неспроста а вот эта штука здесь. Нет, да, блядь. Ладно, похуй. Стопы. А что если? Я должен эту штуку как-то направить. А, оттуда ничего не идет. А подвинуть ее там как-нибудь никак ничего нельзя. М -м -м, надеюсь, я сюда потом вернусь. Ой, как надеюсь. Так, ладно. Пока не буду сильно уж так уж заморачивать. А то я так пытаюсь и то, и другое, и это на свете все сделаю. Просто надеюсь, что... Ну, я не проебу к вспышку, назовем это так. Блять, вот эта штука, вот она же не просто так, так горит. Ладно, потом разберемся. Блин, ну... А, факел я могу взять? Нет, не могу. Я просто боюсь, сейчас будет какая-нибудь кт и я что-то не смогу сделать. А... Это просто ее заморозить, а разрушить ее полностью, наверное, нельзя, да? да, наверное, вряд ли можно. Если задуматься, то туда что-то должно помещаться. Типа. Если рядом тебя воткнуть. А, рядом не втыкается. Чуть, -чуть ниже. То да, никто не изменяется. Ладно. Ну, как бы я попробовал разные варианты. И с этого пострелял. Стоп! А если.. А, кью. Вот так ты можешь попробовать. Ну что, типа такого. Так, ну-ка. А, Подожди, ладно. Сейчас дай опорки. Ю, это я не могу, а, а без топора я не могу это. Есть. ой, блять, я прилив здоровья проебал, ну, зато хотя бы знаю, как теперь он делает, так сюда так тоже ничего так, давайте подождем Блять, меня это просто не отпускает теперь, эта штука, блять ну не это все так, давай, давай, давай, давай, давай Давай! Тоже не там. Хорошо. Так. Э -э, иди пока туда. сейчас все заморозится. Так, ну я теперь хотя бы могу подхиливать. Так, малой. Малой сразу убежал. Интересно, много жизни отнимает. а не получится. Ай, не получится. Блин, она быстро размораживается, кстати. мне меня это не очень. Ну... Мне очень нравится. Слишком быстро реально разморачиваться. Так. Сейчас как раз два, все два варианта и смогу проверить. Я, кстати, забываю пользоваться этими способностями. Ну и да ладно. Не так страшно, думаю. Так. Это не помогло. Да? Не помогло. Это тоже. Ну и... Ох, попытки, не пытки. Мое дело было попробовать. Все. Я расстрою. Если я сюда, блядь, не вернусь, это будет просто трагедия, блядь. Открываем блядь. с таким пост. Будет еще Ну, новый опыт, я же сказал. Ну, блядь, и дверь Ого. здесь закрылась. Какой здесь туман, сука. Тигра будет заставлять не возвращаться к Еще гном? Может нам? Нет, он нам не нужен. А, я очень извиняюсь. Откуда у тебя этот? Это тебя не касается. Да, и я с этим не спорю, но я его знаю. Это один из наших, и его не для тебя, Ковали. Прочь дороги! Я не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне очень дорога. И я буду несколько рассержен, если окажется, что ты с ней что-то сделал. Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Фэй умерла? Это очень печальные вести. Хорошая была женщина. И храбрый воин. Ладно. Я улучшу топор для тебя. Но тебя никто не просит. Ну, верно, но... Можешь мне поверить, твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат Я знал, ты брат Брока. Вот половина клейма Так синий твой брат. Да. Но из нас двоих талантлив я. Не вру. Клинус, Фрей. Ты можешь что-то добавить, но убирать ничего не смей. Ага, но ты не мог бы положить его вон туда? Рукоять Нет. такая грязная. Какой он, ну, э... что Ладно. так сказать? Тогда я просто такой он симметричный. Да ебаный рот, ну что ты, блин. Это что, кровь? А А это я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да, пока что не очень. Ага, знакомых лучше. Эм, Смотри, появились камни воскрешения. Используя купленные камни воскрешения, Атрей может оживлять погибшего Кратоса. Щелкните мышью, чтобы перейти в раздел «Покупки». Ага. Так, существует несколько типов камней воскрешения, однако Атрей может носить с собой только один такой камень. Перед покупкой нового камня вам нужно избавиться от имеющейся истратив его в бою или продав на прилавке. Мой волшебный камень оживляющий крат с небольшим запасом здоровья. Нажмите ее, чтобы использовать одновременно. У вас может быть только один камень воскрешения. Стоит он косарь, поэтому мы его покупаем. Хорошо. Пусть будет, как бы, да, там... Судя по всему, эта фишка не просто так. Здесь будет показан купленный камень воскрешения. Хорошо. А, плюс улучшение, правильно? Он позволяет нам улучшиться... Ага, смотрите, а ему нужно одно замерзшее план. Тому два, а этому одно. То есть, -то в принципе, у каждого можно улучшаться чуть по-разному. Судя по всему, с Левиафаном хотя бы. Их дешевле. То есть, И если. Есть если с ними улучшаться по очереди, то в принципе это можно делать, ну, в нескольких вещах. Интересно, сможем ли мы помирить двух братьев? Так, жизни мне За сейчас не я, нужны. Трей, трей пойдем. пойдем. Пойдем, пойдем. А, можно ли будет. Блин, что? Где, где, где? Так, ты сразу сосать. Так, кто там пугает с меня? Ч, мелкий, блядь? Лови топор, я, вижу, я Вот что почистил, говорит, блядь. Оо. Сейчас я увернусь. Где там кто? Давай, кто чье быстрее долетит. Ой, туда-то. До... Ух ты ж, блядь, нихуя себе! Да охуел, это явка, блядь! Так, где ты, тварь? Лови, блядь. Сзади. Спасибо, малой. Стреляй, стреляй, стреляй. Так, тихо, тихо, тихо. Пиявка, ну-ка, блядь. Ебало. Свою затыни нахуй. Так, мелкий. Ну-ка, стреляй в этого. Губная еда. Явка с пиявками разберет. Так. Ты готов? Готов? Добей его уже, пожалуйста. А, красач! Так, сзади там где-то, да? Добей. Так, а эти не взрываются, да? Где там кто? Хорошо. хорошо. Хорошо, хорошо. Еще, еще одну можно? Ага. Я бы не докинул. Ну наконец-то, сыну сказал неплохо. блять. Отлично. Это очень хорошо. Эти новости реально радуют. Так, что это? А, ага. Ага. четыре. А... Так, это какие-то знаки непростые. Тут стоит задуматься. Так, мне кажется, мне нужно... Так, раз знак. И все, я больше не вижу. Ебать, я слепу. Ага, вон там я вижу эту хрень. Тут это другая хрень. Так, здесь опять. Ага, ага, ага. Будто бы я тебя не увижу. Ушутить недавно странные, Синни. Синни? нет. Они Почему они не могут полакать? Они же родня. Нас а? это не касается, сын. Ладно. Вообще, он прав. Это правда у нас не касается. Это как бы их разборки. Они же не просто так пругали. Так, что у нас тут? Тут у нас два этих. Ага. Так, теперь вопрос. А, из-за дыма я просто не вижу, куда я кручу. Хорошо. Быстро сломаем. Заберем отсюда вот это дело. Вы что-то разбежались. Не просто так разбежались. А, вот и знаки, да? Ага, один знак получился. Теперь нужно Б и П. Б, наверное, слева, вот здесь вот, где-то тут, да? где-то тут, отвечаю. Так, вижу еще один сундук, сразу говорю. Пойду к нему. И просто же так я увижу, блять. Потом забуду, блядь, память у меня как у рыбки. Убирай, все, все наш, ничто, не истина, все дозволено. Не, наверх мы пока сюда не пойдем. Ш... Хорошо, умничка. Что ты там видишь, блядь? Прохождение по сюжетке видишь, я тоже. Так, э, мы видели их три. Тут вот один Б нужно, да? Это, Еще какая-то Это не похоже, это тоже. А, ну, может быть это оно? Подождите, дать их сундучку вернуть. Нет, здесь нужен не Б, а вот этот вот. Хрен знает пойми какой знак. Вот этот, да. И вот где-то вот здесь. Так. Ну здесь Б. Подождите. А, то есть мне нужно крутить до тех пор, пока знак не попадется, да? Или как? Да нет. А, Б в другую сторону надо. Все, окей, окей. Окей, окей, окей. Угу, все отлично изи ну ладно такие уж загадки для меня ладно так уж и быть разобраться не просто ой не просто просто так что у нас тут? так и рок какой рок второй стрел отлично ух скоро моя ярость вырастет в двойне Жизнь. Пусть будут, ладно, так уж и быть. Блять, найдите туда еще вернусь. Хочу сюда пробежаться. Я здесь еще не бегал. Надо осмотреться. О! Серебришка. Так будет какая-то тварь здесь. Тихо! Слушай, эту паскуду. Где ты каркаешь? Падла. Так. Ну, тело, ладно, я просто так скину. Где-то шикаркает. Так, это что такое? Осторожно, я еще не починил. Проклятый привод. Да что с ним не так? Сейчас я починю, подожди, блять. А как -а, где эта хрень? Не починил он, блять. А мне нужно это самое. Тут надо куда? парочку выручалочку кинуть я же вижу да куда блять отсюда отсюда я попаду если что? а да ой, ой рано рано ага. вот она не зря же я решил пробежаться по кругу не на одну проблему сразу меньше стало Оп. Оп. Так, что у нас тут? А, ну это всякие эти самые вещи. Так, так стопе. Я, по-моему, сейчас не туда иду, да? Это не то. Я понимаю, что не то. О, блядь. сейчас, блядь, подожди. Может тут нужно чего у нас, Может, тут нужно, чего у нас нет, блядь? Тука. Блядь, это говно. А если я так подойду... Ай! Ай-ай-ай! Ебать, не хуйся, хули так больно. Так, а если я повыше аккуратненько сделаю... Не дает. Это не помогает, блять. Ну куда как не пытаюсь купить? Что, что нам? Блядь. Совсем улуха хп осталось. Совсем чуть-чуть, Сейчас умру. я прям вообще прям жизни прям на самом этом самом на издыхании. А тут чуть, -чуть капышки есть, мы там уже потом подхилим. Чуть не погиб, блядь. Так ладно с этим значит потом будем разбираться, я понял уже. Какое-то там улучшение нужно будет. Так, а пойдем как к этому вернемся, поговорим с ним можно ну, хотя бы ну можно объяснить что нам нужно чтобы ломать то и другое 3 4 ну-ка дик сюда блядь ты правда сделал его для мамы? прям какие-то еще эти разговоры хочешь узнаю. одно из лучших наших творений усилен воплями 20 ледяных троллей или 21 а почему мама откуда ты ее знал она сама нас нашла твоя мама была особенная. она хотела защищать... А нам захотелось дать ей силу, потому что она стремилась к добру. Она даже знала наш язык. Она говорила, Мазурин Сэм Генгур, Эйген Вегумханс, Генгур Айн. Точно, впечатляет. А ты в нее пошел, по глазам видно. Да. Спасибо, Нет, сын. Нет, трогай меня. Что? Я не трогал, ты что? Я, Я потом зайду. Чего, блядь? Как он брезгливый, не пиздец. попал. С тех пор, как ушли все, так, люди, все в пизду никого хорошего не осталось. Не люблю обобщать, но обычно местные пытаются тебя убить. Ага. Угу, я могу сделать себе броню для беды. Ты бись. А теперь, блядь, мне нахуй по улучшениям. Ну, То что, есть пожалуйста. он решил просто хуй забить на этот вопрос, типа такой. пофигу Потом разберемся как. Думаю, ладно с тобой. Ой, не туда прижал. Ну, значит, потом разберусь. Не сейчас, так потом, блять. Не знаю. Мы приближаемся к горе. Да. Ох, нам еще сюда столько раз возвращаться, малой. Так, давай, сразу можешь умирать. Блять. Ну, он уже более такой. Более активный, я бы сказал. И что, где-то видно там чё решила куица забить? или ведьма. Ведьма! Л ведьма! Не съебалась? Ладно, пойдем сюда. Как бы, раз уж она решила свалить. А куши быть. Может, она Может. Хотела, это Что это? броня для рук так а, как извлечь извлечь на аж теперь хочу посмотреть на эту броню для рук не пожалуй оставлю как есть а, удача руны живучесть или защита Давай пока руны поставим, ладно, так уж и быть. А, броня для бедер. Слушай, какая-то хуйня. Они да меня пока все устраивают. Так. Не хватает мне немножко здесь, по чуть чутья, скажем так. Ну ладно. Нам точно сюда. Тут и дураку все понятно. Только, конечно, не очень понимаю. Что мне там надо было сделать? Ой, умирай, умирай, умирай в этом яде. А я на нее вообще тут яд не действует, да? Сегодня? Ну, блядь, клевать. Ладно. Твои стрелы. Так, я забыл косить как уклоняться. И что? Я тебя сейчас застреляю. Еще разочек Ну иди сюда, падла Ой-ой-ой, это дыхание. Пиздать. Да, блять, да что там? Подождн, что? я тут потерял. Где ты, где ты, где ты, где ты? Да, хорошо, хорошо. Да, блядь, тварь. Ах ты, блядь. Ну иди сюда, иди сюда, блядь. Оп, уплатнился. Да да стой ты, сука. А да, ч она не умирает-то? Конец дох вот и пошел туда. Давай. Так. Давай хапачку возьмем, естественно. А у ощущения, как вот я иду куда-то немножко неправильно. О, что это такое? Так. Может, мы найдем что-нибудь полезное? И я вернемся, блядь. Стука. Ебало, это уже какой раз я уже должен сюда возвращаться. Ладно, давай еще пройдемся. О, еще одно зеркало. Которое я не смогу открыть, да? Волшебный замок. Волшебный замок, блядь. Уже вторая тайная комната, которую я не могу открыть. Блядь. И сюда я не могу попасть тоже. О. Бесит. То есть, вот это тут вот самая такая распространенная местная карта. За мной Атрей. не отвлекайся пожалуйста я бы что ты у меня потеряешься все таки Запрыгивай ага. на последнем этапе подъема я понесу ее я сказал нет не не не ты потеряешь Но потеряешь бедно мне она дороже чем тебе что просто я провел с ней больше времени ты же охотился будет лучше если ты помолчишь так. лови Блять, промахнулся дважды, ебаный Ой, ой, волки позорные. Что вам надо? Ой, а тут оказывается отравлено все. А ты че, это, восхилился решил, что ли? Братан, где это не поможет? Мелкий, отойди. Ну, хотя тебе похуй, если. Я да, я очень хорошо к всему этому привыкаю. Так. Я просто не знаю, что и от греха подальше я это взорву. Потому что фиг знает, что, блядь. Меня потом подорвет из этого. О, не зря. Так, что у нас тут? Наплечник. Хорошо. Потом сверхся. Эм.. Допустим, я это сделаю вот так. А, а как я тут, тут, тут а? хочу бы. А, тут так. Тут все немножко проще. Все, пропускайте меня. Бега ся. еле открывает. Это, сука, всего и сол, и серебро. Так, бросок белого медведя. Так. А. Угу, угу. Угу. Ну, пока оставим как есть. Пригодится на потом. Пока идем дальше. Какой-то кусок камня меня не радует. Так, стопай, я вот что не учу избавиться надо. Так, так просто дверь не открыть. Хорошо. А что тут? Тут ничего нет. Я, кстати, ворон перестал высматривать. Что, по-моему, зря немножко. Так, здесь мы поднялись, поднялись. Так, ну, здесь -п -п ну, там немножко серебра, ничего интересного. А, вс ⁇ окей. О, oh, сейчас что-то будет, отвечать Хотя фиг пик... ты что, бакак? Так что он? Его! Что? Ого! Ой, зоркость, бойди. Так, малой, ты конечно молодец. Блес! Да. Ох, умничка, умничка. одни ребятушки ну что сразились еще и этот великан да против нас свет? Ну, конечно. Такой... Ух ты, так а как там это самое Теперь бы мне бы как-нибудь бы разозлиться я забыл как это делать а верни забор пожалуйста я правда забыл как это делается ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой такой ой ой ой да он не попадет, не беспокойся мне. бы вспомнить бы, как это самое. Подожди. Это я. Это не видишь, я вспоминаю. Так, это не то. Я хочу.. Да подожди. Блять, я правда забыл, как это самое. Как я купаю. Так, подожди. Так. Это не то. Это не то, опять я забыл, как я вступать. ты тихо тихо тихо А может быть как-то так? Подожди. Как а даже... Видишь, я думаю. Стука. Я тут думаю, блядь. А ты не мешаешь, говно. Стука, блядь, не мешай, сука. Мне. Блять. Нахуй. Думать. какую он порвал так а теперь мелкий ладно мелкие уже сами так О, он еще даже мешает им Охреневый. так хорошо и ч вы там подкидываетесь это типа? не поможет Я еще не после этого не буду взрываться можно ой а так, чтобы... ой чуть-чуть да. -чуть, чуть -чуть, чтобы... Да, я знаю, я знаю, я знаю. О -о -о -о -о, Как я на вовремя нажал? ХПш куда не... Кстати, ой. Здесь? Мало того, что это говно мне мешалось. Так я еще и не смог вспомнить из-за него, блядь. Легендарный предмет. Сверхъестественный материал, сочетающий о, замерзший. А, ага, ага, ага, Это я смогу прокачаться наконец. Так, редкий предмет Charru. Хорошо. Так, пробуждение Левиафан. Удерживайте Т, чтобы Так, а теперь. Теперь. Так, я нажал Z3. А, то есть у меня на 3 открывается такой мне надо понять как в ярость войти так а z нет может колесико мышь может прицел может это так подожди может ладно клю нет это хп -шку пополнять параметр ой потом потом это все вспоминает долго да, мне потом разберусь а может шеф может так F E Z В 3. Так, стоп. Ага. Один, один. Два. Ой, пизду. Я забыл. Блять, надо было вернуться. Вот. Горный лагерь. Ого! Понимаю, почему мама хотела сюда. Именно. А вот это хуя. Выглядит как... Ооо! А знает ли Синдри, что его небодвиг запутался в корнях? Вряд ли. Он заставит его работать. Мне все равно. О, вижу, вижу, вижу, вижу, сидит там. Давай повыше. Ах ты тварь, блядь! еще выше блять он не добра блять он просто чуть-чуть ладно давай попробуем вот так сейчас он его зарядит да не он все равно перестает а как докинуть то как я блять должен добросить блять тварь отлично так а этот корня что жаль а я их прубить никак не могу, да? Ну, то есть, как бы корни подсвечиваются, но я их вряд ли, да, даже забью как-то? Ну, да, вряд ли. Ладно, потом разберемся. Может быть, как-нибудь потом. Мне бы эту дверь вот эту самую необычную, которая отправит меня обратно. Ну, там что-то красное опять. Это дым? Это, блядь, дым. Сейчас нам, скорее всего, придется вернуться обратно из-за этого дыма. Не подходи к нему. Отойди, сын. Да О, не подходи. Что это такое? Пожалуйста, не подходи Поищем нему, без... другой путь наверх. Ну вот. Ведьму бы сюда. Она бы нас провела. Против черного дыхания моя магия без И обойти его нельзя. Один об этом позаботился. Как ты сюда попала? Пришла помочь вам добраться до места. Какая Закрутилась, друга спасала, как вы помните. Это магия, даже я не могу ее рассеять. Только чистый свет Альфхейма способен пробиться сквозь нее. Это долгий путь. Насколько важна ваша цель? Важнее всего. Да. Идем со мной. Куда? зачем помогаешь может я понимаю тебя лучше чем мне хотелось бы Пусть может... могу, я влюбил вот я искупаю грехи, Ай, которые сама совершила а, грехи Шо, что что там на совершал или вы мне просто нравитесь мы чуть не убили твоего друга и несмотря на это да и несмотря на это мы тебя не нахуй кушали помочь путь? За пределы это. Сказала, это мой друг, и мы такие, ладно, мы поможем тебе. Как бы знаешь, что это такое, как бы? Сечешь, о чем я? Ой, идти за ней теперь. Извини, Уйдем, подожди, а мне сюда надо. Сам. Лишь ненадолго. А, -а, -а, -а. смотрите, вот, вот видите, вот эти вот корни. Опа, пау пау опа. Запомнили, да, эти корни? Отвечай, она нам что-то даст, и мы сможем эти корни пронзить там или еще что-нибудь. Ну, что-то типа такого. Отвечай, она сейчас эти корни уберет, блядь. Отвечай. Просто бля будут. Так. Используем это. Лозу. Да? Ну конечно, мы. Синдри сказала, она сломана. Синдри гному подножья этих холмов чинил когда мы пришли я там никого не видела может уже закончил гномы такие предприимчивые и надоедливые судя по известным нам это тоже это типа поехали <вз meg> да починил он наверное не мог починить из-за того что тут корни были отвечая ну, но все такая ничего ну, хоть помогает это уже, хорошо. В центре озера. Угу. Оттуда мы так. отправимся в Альхейм. Альхейм к счастью, ага. он уже не под водой. Почему это существо на озере? Неизвестно. Он просто там появился. Тоже хорошо. Вскоре напал Тор. И грохот У -у. битвы был слышен во всех мирах. Битва закончилась ничем. И Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Змей остался и так вырос... Что вытянулся аж на весь мидгард так тор но, бросил говорю, свою работу они друг друга ненавидят и убьют друг друга в ходе рагнарёк ты веришь в рагнарёк хотела бы не <как> то есть за то что тор бросил свою работу теперь эта махина выросла и будет нам всячески мешать Знаешь, а мы с змеем. Правда? он преувеличил я знаю языки даже те что раньше не слышал но когда говорит он я ничего не понимаю Никто не понимает. Это мертвый язык. А, печально. Открывай дверь. И чё, ты такая, пойдем? И ждёшь, когда я открою? Блин, женщина. Прошу. Дамы вперед. Идите сюда и смотрите под ноги. Сюда? Мы уже тут были. Перебраться назад нельзя, видишь? Да что ты. Да что ты. Сейчас покажу. Блять. Сейчас она своим луком, да, там же ханек. Так, так, так, так, так. так Лё, Ого, ну конечно нет. Эльфы строили. Моя тетива пропитана светом альфейма и может пробуждать магию эльфов. Стой, а ты не хочешь мелко улучшить? Не под нами. Нет, пока свет свободный льется. Идем. А ты не хочешь мелко Мне улучшить да, да, да. вот. что за магия в этих корнях? Магия вана. Вана ты знаешь? По-моему, Фэй спросил. Мама почти не говорила о ванах. Лишь то, что они всегда воюют с этим. Как я пропустил. Наверное, по сравнению с Одиным и Тором они хорошие. Не бывает хороших богов. Так, это ты хочешь, чтобы я опять открыл? Да? А ты вот сюда же хануть не хочешь, миленькая, пожалуйста. Вот туда. Не хочет. Ну да, мы вперед опять же таки, да. Вернулись обратно. Спасибо. Откуда пришли? Туда и вернулись. Чем серия была интересна, непонятно. Целый час я там возился, блядь. Тур построил его при помощи великанов и отсюда мог отправиться в любой из девяти миров, прекращая вражду межни. Что-то не прекратилось вражда. На нас везде нападают. Особенно мертвяки всякие. Восставших мертвецов и правда все больше. Когда-то эти дороги были многолюдны. Теперь же люди покинули эти края или попрятались. Остались только разбойники. Эти выживать умеют. Ну, целый час, да. Просто про проёбан, блядь. Так, так, так. И что ты ждешь, когда я там дверь открою? Внизу опять? лестницы направо. Внизу лестницы направо. Хорошо. Так. Подожди, блядь. Я помню, не туда пошел, куда. -то. Может, этой лестница направил. Да, малой, спасибо. Так. А, нам Эй, сейчас мост откроет. Сейчас она откроет здесь, нам. Мост. Здесь, а да, Получилось. А что мы делаем? Чиним поломанное. Сперва подними эту ось. Хорошо, давай, не проблема. Хорошо. Задвинь ее на место. Ой, на быстро нажать. Блять, что где-то что. Ага, хорошо. Теперь толкай мост по колее. А, быстро нажимать, е. Хорошо. Давай еще. Толкай, поле. Ты Ой. Да какой? Я Ладно. Встал? Да нет. Нет. Он у меня сильный. <свотек>. И хуя он полкает. <свот> а, мы из, одно, из одного мира в другой сейчас будем. А, ну теперь все ясно. Насчет мертвецов. Их называют скитальцами. Но кто они? Это просто несчастные души, которым нет ни покоя, ни суда. Ага. -а. магия ванов может восклишать... А, это умели, сейчас мертвых, О, вижу бочку, того, надо это разбить обязательно. Ну и туда сплавать, -то тоже или -то силы. Ну, плохо слышно, все, я Мне нравится, это типа дальность. Ой, пришли. Опа. Мы готовы. Хорошо. Так, ну туда мне, судя по всему, нельзя. Сюда тоже. В общем, этот цвет теперь будет всегда гореть, да? Спину да, впечатляет. Не Я не сорвал спину. Ой, Сын как волнуюсь, не устал ли ты, мой бедненький? Хорошо, Кто... хорошо. Кто храм -тюра? Или эльфы? Все расы принимали в этом участие. Последний раз, когда жители всех миров работали вместе, дальше была лишь вражда. Ага. Блять, уже закончился, как быстро. Правда, быстро как -то. Так, а где этот? А его тут нет. Ну, конечно. Тут же теперь другая папа. А этого нет. стреляй давай. Угу, угу. Уже не сияет. Йо -йо, магия иссякла. Оставалось уже совсем немного. Мы осушили все до конца. Отдаст ему лук, да? А, нет, ладно. Дай мне лук. О, она ему даст эту титиву. Как получите свет Альхейма, напитай его силой тетиву. Не забудь. От... Отлично. Спасибо, спасибо. Вот теперь вот от тебя чувствуется польза. Вот теперь чувствуется. То есть надо раз будет вернуться туда. Да. Я попробую. Но кое-кто не хочет, чтобы я покидала Мидгар. Почему? Боги меня не жалуют. там да мне плевать на богов пойдет со мной. и шо, боги, ты о чем? И Какие и боги как всех порву. Пойдем, пойдем, пойдем, Этот не храм бойся, я тебя Под водой почти 150 зим. Теперь, чтобы пробудиться, ему нужен лишь свет бивреста угу. Открыть в область. Комната перехода. Ой. Сейчас вот это вот немножко вот это вот подзакончится, вот это вот все. О, смотрите, она там свет какой-то несет. Эти угу. корни не твоя магия. Нет, это корни Великого Мирового древа. Благодаря О. им возможно путешествовать между мирами. Угу, хорошо. Вижу тут какие-то всякие штучки прикольные. Типа нажми, да? Хорошо. Как это работает? Вам нужно это Биврест. Угу. Он открывает путь между мирами. Да и не только скорее. Он всего. может поймать, удержать и перенести свет Альхейма. Помести бибрест сюда. Блин, я, на самом деле так не доверяю ему. Бля, как он аккуратно с первого раза в Что теперь? Подожди, дай храму время пробудиться от долгого сна. Ой, блин, Из этого боже. зала и только отсюда возможно будет переходить между мирами как них все долго один давай, а другой То, что вы видите перед глазами mm. представляет собой этот храм mm -hmm. а также все башни девяти миров которые окружают озеро так. все миры существуют в одном пространстве как отражение друг друга эти двери башни у озера все девять миров тесно переплетены и все они находятся на ветвях мирового древа разделяет их свет Альфеймы в беврёсте в ага. этом зале вы можете управлять светом. А это мировое древо? Это, это всего лишь его изображение. А -а -а, изображение. Нет. Игдрасиль на самом деле куда больше. Древо жизни связано с судьбой всех миров. А мы связаны с ним. Древо питает наши почвы. Росы с Люди, его листвы красиво. наполняют озера и реки. Корни мирового Ох... древа дают жизнь всем созданиям на его ветвях. Его сила вплетена в саму ткань жизни. Рождение, рост, смерть, возрождение. Каждая нить тянется сквозь пространство, тянется сквозь время. Каждая возвращается к дре. Ну, как красиво, так смотрите. это работает. Но тебя ведь больше интересует практическая сторона. Да. Ой. Ну что ж. Как догадался. Мост, который вы толкали, сейчас направлен в сторону ванны. А, да, вижу, вижу. Вон. Поверните колесо туда, куда нужно нам. Вальфхейм. Куда? Как поворачивать? Стой! Ну что, большой мост снаружи? Да, колесо вращает мост, а мост соединяет это место с башнями других миров Дай на озере. Стой! Вон там нет башни! Поэтому попасть в Йотунхейм нельзя. Без башни, который приведет мост, переход не откроется. Кто да, толкать? Для каждого мира есть путевая руна, открывающая в него мост. Я покажу вам руну Альфхейма. Теперь вы можете направить мост к башне. Куда? Блядь, как он выглядит? -то? А, переход в мир. Правильно. Мы готовы. Не забудьте взять берез, его нельзя терять. Он будет поэтому применит направление. Прим. направление О -о -о -о, и откроется Господи, мир между миг, мирами. Я вижу, какой крутится. Как же это... Выглядит -то божественно. Да? В каждом мире есть такой. Ага. У-у-у, и <мир> бать. Поэтому путь между мирами можно открыть только из -за этого зала. Но как же башни, которые не достает... Башня Йотунхейма пропала из всех миров более ста зим назад, когда великаны исчезли из Миттерна. Никто не знает, куда она делась и куда ушли великаны. Ага. Это сейчас был радужный мост, как я Ну, то есть создается радужный мост, по которому мы, естественно, сейчас будем идти. Вот и дорожка открывает для нас. Мы все еще тут. Конечно. За мной. Надо и просто. Погас. Это силы исчерпаны. Назад не вернуться, пока Биврест не получит свет Альфхейма. То есть мы застряли. У такого как не будет проблемы с возвращением в Мидгард. И мы сможем прогнать черное дыхание. Да, если добудете свет Альфхейма. Угу. То есть, все, сейчас мы выходим и будем заканчивать. Да давай, давай. Сейчас хуяка у нас не... О, свет, типа, все такое. Сильно ничего не поменялось, если честно. Ну, судя по всему, все башни примерно так и выглядят, как я понимаю. сейчас мы откроем дверь. Какая красотища! Блядьте на это просто. Да, там чуть-чуть много времени, но... Ну, какая же красота. Добро пожаловать в Альфей. Он нас заметили? Свет. Он едва виден. Что-то не так. Видишь столб света на горизонте? Он будет в самом центре храма. Там то, что нам нужно. Угу. Нет. Нет, нет, нет. нет. Проклятие. Так что быстро. происходит? Обратно я сейчас вернусь. А ее обратно туда, откуда она пришла. Она добрая. Ладно, я думаю, Правда? Нет. нет вряд ли ее да, быстрее вернули обратно боги угу. интересно хочет ли она нам добра или зла но жизнь рядом ничего не трогай но на этом мы заканчиваем да как света альфхейма я надеюсь она в принципе не хочет нам зла но об этом уже уже ближе к следующей серии об этом мы будем разговаривать вам спасибо за просмотр. Теперь, Подписывайтесь наверное, на канал. Вернется, вернется потом. В Мидгард, когда мы вернемся, она придет. Будет нас там ждать, сидеть, как бы куличики печь. Так вот, уже об этом попозже. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте кто для обзора. Пока-пока.